До 31 июля э, должны подать заявку желающие. До сентября э, ФИБА Европа рассматривает и происходит голосование. Также будут голосоваться члены, члены э, исполкома. Какие варианты? Есть варианты, какая-то одна страна примет, которая готова будет гарантировать все. Это, конечно, самый легкий вариант. Какая-то страна, если проявляет готовность, у нее есть инфраструктура, есть все возможности принять, и просто принимает. Или это будет комбинация даже из четырех стран такие тоже, такие тоже скажем варианты есть потому что скажем, есть много участников которые хотят быть, участвовать скажем иметь у себя один отборочный турнир но не так много участников которые хотят принять все потому что время осталось мало. Мы реально понимаем картину, какие страны в состоянии принять весь турнир. Мы реально понимаем, какая должна быть комбинация, потому что есть, чтобы эти страны были где-то географически рядом, чтобы это как-то было. В общем-то, абсолютно полная неясность на сегодняшний день, но начнет проясняться после 31 июля. Это ситуация, когда мы увидим реальные заявки, и реальные предложения от стран, которые в общем-то хотят Евробаскет 15 принять. Спортивное видео.